приветствую тебя уважаемый подписчик или просто зритель моего канала игорь черноусов но это видео я в первую очередь записываю для себя видео в формате как это было такая история довольно интересно бывает посмотреть какие-то свои старые записи за некоторые конечно становится стыдно обидно зачем я в это вляпался какие-то прям гордишься что чтобы молодец за это видео я надеюсь мне не будет реально стыдно на это у меня как бы целых есть такие три причины я их даже назову ну и хочу вот именно для себя записать с чего все начиналось возможно это видео будет еще также полезно тем кто ну, еще не нашел себя в этом гребаном интернете не знает куда приткнуться Потому что такая странная ситуация Сейчас в Уронете Ну так наверное был всегда Очень много предложений Просто какое-то зашкаливающее количество предложений Все хорошие Просто замечательные Но когда начинаешь общаться с людьми ситуации в большинстве случаев следующая, что люди предлагают то, в чем сами вообще не разбираются, еще не понимают, где они, что они, чем они занимаются, да, но уже активно куда-то там людей зовут, там обещают и так далее. Мне никогда не была вот эта позиция людей ясна и понятна, и как бы сам не хочу вот этим людям уподобляться. Ну и так ближе ближе к делу, значит. С чего же все начиналось? И начиналось прям очень хорошо, я прям рад, мне радует вот этот вот растущий вверх график. Все начиналось пять и шесть с половиной, пять целых шестьдесят пять шестьдесят пять сотых процента. Это те проценты, которые я получил за месяц, реально за месяц работы. Причем эти проценты набежали на небольшую сумму, там смешно сказать, 128 долларов у меня было всего лишь. Но это были все свободные деньги на тот момент, и я их прям вот смело инвестировал. Ну, сумма реально смешная, но процент ну, далеко не смешной. То есть, если бы я бы взял эти 128 долларов и отнес бы их там в замечательный банк, то были бы очень смешные проценты и еще более смешные деньги. Почти 6% за месяц. Ну, назовите мне такой банк, который вам бы заплатил, причем проценты это на валютный счет. То есть меня это все реально очень радует. Причем эти проценты ну, вот, получились за месяц, потому что сегодня у нас 15 февраля 2020 года начал я в начале декабря ну, то есть как бы уже больше месяца да но в начале декабря кажется 5 или 6 сейчас точно не помню день другой я разбирался настраивал технические тут моменты решал вот, дергал Фила вопросами, как что... ну Настроил достаточно быстро. Ну, моих как бы, технических навыков хватило, чтобы совсем разобраться. Только я разобрался, только начал работать. Бац, неожиданно наступили новогодние каникулы. То есть где-то с 15 декабря по 15 января ну, ничего не работало. То есть мой помощник, не скажем так, а реальный мой помощник, мой цифровой друг решил теперь ему имя какое-нибудь дать Но массе ее точно не буду называть наверное, назову его игорем и вот за чистый получается практически месяц с небольшим там месяц и несколько дней получил 6 почти процентов на долларовый счет причем робот работал в режиме оптима то есть это риски минимальные вот только несколько дней назад фил сказал что надо ставить максимум вот через месяц запишу видео, что у меня на режиме максимум получилось. Почему? Я считаю, что мне не будет реально стыдно за это видео, если я его даже посмотрю через несколько лет. Три причины. Причина номер один. То есть, если в чем-то не разбираешься, обратись к человеку, которому доверяешь и который компетентен в этом вопросе. Вот я обратился к Филу. Я ему верю на все сто. Плюс у Фила есть ну, финансовая чуйка. Человек уже не первый год в сфере валюты. Причем разные валюты. И, конечно, проценты, которые он может показать, и суммы у него там уже совершенно другие. Я обратился к нему с таким очень простым вопросом. Фил, вот нужно заработать деньги, причем достаточно быстро. У тебя можно? Он говорит, да, конечно. Ну, конечно, если работать. Но это как и везде. Ну, Фил меня никогда не подводил. И, ну, видимо, человек такой, которому можно доверять. Таких не так много. Это надо ценить. Второе. Потому что мне ну, всегда очень нравятся различные средства автоматизации. Вот, у меня на, на канале, наверное, больше всего видео по средствам автоматизации. И вот все эти проценты, которые я показывал, заработала. Ну, вот эта вот крохотная программка. Я вообще палец о палец не ударил. Причем здесь автоматизация стопроцентная. То есть человек никаким образом не участвует в процессе зарабатывания денег То есть все делает вот этот вот робот Я максимум что сделал очень сложную операцию провел. Переложил ярлычок робота в папку автозапуска на виртуальном серваке. Компания предупредила, что во время новогодних каникул возможно будет перезапуск серверов. И чтобы робот 100% запустился, перетащите да, ярлычок. вот Я взял этот ярлычок с рабочего стола и перетянул вот сюда. Пипец как сложно. Дальше он все делал сам. Я им абсолютно не мешал. Только вот оплачивал сервер и все. Такая, конечно, автоматизация мне очень-очень нравится. Ну и третье. Все-таки заработок ведется на валютной бирже. Это ну, очень интересная тема, то есть когда, тоже сейчас даже не скажу в каком году, но очень давно, когда еще у нас вот в Воронеже никто вообще не слышал, что такое Форекс, даже в Москве еще было только несколько фирм, которые этим занимались. Вот мой знакомый поехал в Москву поучиться. Вернулся оттуда С горящими глазами С потраченными деньгами Но с очень большими надеждами вот, И когда он там все это так рассказал Думаю, блин, как интересно сразу задался вопросом а почему нужно вот именно играть если можно просто трудиться ну закрывать побольше сделок и там может быть немного но по чуть-чуть хотя бы зарабатывать вот в принципе в таком вот режиме и работает робот он вот закрывает много сделок и поэтому он не играет на бирже он просто там трудится поэтому тема перспективная вот плюс мне тут все понятно, то есть откуда деньги, как они зарабатываются, сам продукт понятен, то есть сам продукт это робот. Да, этот продукт сейчас продается по принципу MLM, маркетинга. Это замечательная схема продвижения чего угодно, потому что здесь люди, которые пользуются, просто рекламируют этот продукт, а разработчики просто занимаются тем, что улучшают этот продукт, то есть как бы разделение труда. Каждый занимается тем, чем хочет и что умеет. Поэтому люди, которые разработали этого робота, они сейчас просто ну, значительно больше получают. Потому что количество продаж, их продукт возросло даже не в разы. Люди уже однозначно стали обеспеченными людьми. Плюс все-таки все деньги не лежат в одном месте, то есть не лежат в MLM-компаниях, да они лежат у, у финансовой компании, то есть у валютного брокера. Причем, как я уже понял, даже основные деньги здесь можно получать именно от брокера, от его партнерской программы. Получается как бы несколько источников дохода, в каждом можно что-то заработать, но ну, если, конечно, работать. Если просто даже вложить деньги и запустить робота, вы уже зарабатываете, потому что продукт сразу начинает вам приносить деньги. Это ну, далеко не у всех так бывает чаще всего чтобы что-то заработать нужно там приглашать здесь получается как если ты еще и приглашать умеешь то просто зарабатываешь больше если приглашать не хочешь то просто получаешь проценты которые тебе зарабатывают но ну все честно ну, кто хочет больше ну, трудитесь кто не хочет ну, получайте то что имеете я пока ну, никого не приглашаю в проект почему потому что ну, еще сам не совсем разобрался если честно сказать потому что очень много сейчас у меня отвлечения на другие вещи происходят. но если вам что-то понравилось в этом видео я вам рекомендую пообщаться с филиппом вот специально не выключаю его страничку ВКонтакте, ссылочку размещу пообщайтесь с через порядочный человек заманивать он никого точно никуда не будет уговаривать навязывать точно как вот некоторые делают но если вам правда интересно то какие-то вопросы он вам ответит благодарю всех кто досмотрел еще раз повторюсь видео записывал для себя